Но когда я увидел твои проекты, ты меня достал, я чуть с ума не сошел. То есть у меня реально мурашки были. То есть вот этому Шурику 10 лет, это да. такая история, да? Ты уже банки менял, аккумуляторы. Ничего не менял. Да? Ночами сидел, ты это видишь, все да. до полуночи, все копался, что-то паял. И все, с тех пор у меня планку сорвало. И все, мне только нужно вот топовое, топовое, самое лучшее. Ярик, блядь, не подходи. Хочет делать, пусть делает, короче. Хочу пожелать всем нашим зрителям, чтобы они могли брать объекты, те, которые не только ради денег. Идеального инструмента не бывает. Если хочешь потерять друга, заим ему денег, либо поработай с ним. Саня – один из тех людей, которых я очень ждал на своем объекте, то есть больше всех, наверное, я ждал именно этого человека, чтобы увидеть, как он делает именно модели. Потому что я тоже делаю, но то, что я делаю, это жалкое подобие того, что делает этот человек. Поэтому сейчас внимательно. Просто увидел, что человек берет и что-то на компьютере рисует, и потом вот так берет и крутит. Каким образом он это сделал? То есть у меня не было даже понимания, как, что это происходит. Случайно я наткнулся на программу SketchUp, вообще даже не помню как, просто, может быть, скачал. И решил попробовать. И беру, тут есть инструмент такой, там шестигранник. Я беру шестигранник, рисую. Думаю, опа, прилипает к центру, надо внутри круг сделать. Я раз круг там сделал внутри. Потом смотрю мышкой, этот удаляется центр. Потом этим инструментом вытягивается вот такая штука. Я, короче, сделал гайку вот такую. И, и потом я случайно нажал на колесик. 30 минут, да, делал. И да? я как не офигел, что она вращается, она, оказывается в 3D это получилось. То есть это я сделал сам, ничего себе. Я это скриншоты экрана сделал, распечатал, у меня до сих пор на стенке висит моя первая работа, распечатка. Саня, расскажи, почему стройка? Как вообще попал? С самого детства перед папой пытаюсь показать, что я всегда чего-то хочу добиться и все такое. Вот. Потому что ну, в детстве да отец всегда за ребенком смотрит говорит там вот это подожди ты неправильно делаешь вот сейчас я тебя научу как все такое я старался все время своими руками что-то сделать и потом показать прийти сказать папа вот смотри я вот да, сам без чьей то помощи что-то сделал когда приходишь и говоришь слушай вот я показал Оно очень поднимает самооценку ты чувствуешь себя как бы, ну, то что ты смог старшее поколение всегда недовольно младшим да раньше были времена там вот ну, мы так не делали и все такое а вот в деле стройки мне кажется наоборот то есть ты можешь прийти и сказать, слушай, вот смотри, вот я делаю вот то-то-то. Ты же мной гордишься, как бы. А, то есть обычно старше поколение довольно младшим, а в деле стройки я считаю, что это наоборот. Так понимаю, это с самого-самого прям маленького, да, самого детства? Ну, начинал я все свое рукодельничество с радиоэлектроники. То есть изначально у папы был друг, он занимался радиоэлектроникой, приходили, они что-то поели, сварочник какой-то делали, вот. Я смотрел на это все, блин, в нифига что-то припаяли, заработало. Опа. Это, короче, мне интересно, мне понравилось. И раз там дома нашел какую-то плату с радиодеталями, выколупал, все такое, потом. Книжки в библиотеке нашел с радиоэлектроникой. И все, начал так постепенно понимать, что к чему. Мне нравилось там, возиться, все, я, бывало, ночами сидел, это, это все является. до полуночи, все копался, что-то паял. Вот здесь ноги по оловам пожжены. Короче, оно как бы не да, и Мне нравилось это все. Я отучился на электронщиках, потом поступила техника электромеханика, то есть, у меня образование среднетехническое, техника электромеханика, Потом начал искать работу. 18 лет стукнула, начал искать работу. Поработал этим продавцом-консультантом. Когда работал продавцом-консультантом, так получилось, что приходит ко мне покупатель, а я в отделе, где двери продают. И говорит, какие лучшие двери взять? А я в жизни, кроме этого магазина, дверей больше не видел. Я видел там три вида. Норм дешевые, средние и такие, самые дорогие. Я говорю, вот эти самые лучшие, короче, лучше них нигде не найдешь. Но я потому что даже не знал, что круче есть какие-то двери и все такое. И он говорит, ну поставишь, я возьми и ляпни, да, поставлю. Я опять же прихожу к папе и говорю, пап, а как ставить дверь? Ну, он мне показал, там так-сяк, там стамеской, там укосины ставить, чтобы эта коробка не деформировалась, ну, короче, такие, как когда-то ставили дверь. Я пришел, попробовал, что-то фигня какая-то получается. Посоветовал там с другими ребятами, с другими мастерами, они мне говорят, слушай, ну вот так, вот так, вот так лучше сделай. Я, короче, сделал. А, первый объект мы вообще с папой взяли, мы с папой работали. Поставили семь дверей, ну там жесть, конечно, прикольно получилось, но ну, жесть была. Я прихожу, слушай, ну короче, это все фигня, что мы с тобой делали, ну это, короче вот так делать. Купил стусло, потом после стусла купил эту торцовку, начал заниматься монтажом дверей. Мне понравилось а, то, что ты из какой-то заготовки раз, что-то раз, слепил, у тебя уже какая-то геометрия получается, ура, поинтересно, что-то новенькое. То есть была коробка, раз, у тебя уже короб P образный врезал петли, еще что-то. Мои белые, как скажешь, друг? Немножко посидели у меня за компьютером, и ты мне показал несколько вещей, которые меня там на тот момент поразили очень сильно. Да. То есть я пересмотрел свою работу гипсокартону, хотя это моя любимая работа. И я в принципе считал себя на тот момент типа таким опытным очень гипсокартончиками там собирал купола там стены радиальные и так далее но я так глубоко никогда не проектировал то есть если мне нужна была какая-то плоскость я ее просто вычерчивал ну, там радиусы брал как правило началось из-за радиусов мне было тяжело собирать радиусы мне пришлось все это проектировать вот но когда я увидел твои проекты ты меня это я чуть с ума не сошел то есть у меня реально мурашки были поэтому я еще раз повторяю я считаю тебя одним из лучших гипсокартончиков в России, может быть, есть и другие лучше, там, но я таких не знаю, по моей версии, скажем так. Вот по многим многим факторам там ты за поезд откнешь очень много людей. Так вот, хочу услышать историю. Во-первых, как ты начал проектировать, во-вторых, почему ты это делаешь, почему так глубоко? Дело в том, что когда-то я не проектировал, также рисовали на бумаге использовали там карандашик и разлинейный тетрадный листок э, и вычерчивали карандашом, ну, лично я делал. Когда ты приходишь на объект, то, что ты разлинел, вроде как примеряешь, все должно сойтись, ты монтируешь, и в самый неподходящий момент ты понимаешь, что вот здесь ты ошибся, вот здесь ты ошибся, вот здесь ты ошибся, только потому, что где-то допустил ошибку в вычислениях, потому что так работает человеческий мозг. Ну, я считаю, это проблема именно человечности. Попробовал нарисовать узлы. То есть лист гипсокартона, соединитель, подвес, профиль, там саморезики, все. Попробовал нарисовать, я понял, как это все размножается по модели, как это все просто. Ты создаешь каркас вот так. Это, это просто, это... когда ты боль... больной этим, ты горишь этим, то есть ты, ты понимаешь, зачем ты это делаешь и что самое главное, что ты делаешь. Ну да, это в любом случае к этому нужно стремление и желание, но. Сама программа, она такая, дружелюбная. Я понял, что тратя время на проектирование и потом создавая то, что я спроектировал вживую, перенося с монитора, я получаю прям то же самое. То есть здесь нарисован каркас, и он у меня такой же здесь получается. Я беру, креплю профиль, у меня в саморез попадает в металл. И это, вот это волшебство, волшебство того, что ты вроде как толком и не думал, а заранее в программе это все нарисовал, и уже автоматически везде все попадает, оно подкупает. Если... Удовольствие. Это настоящее это... наслаждение да. мастера. По-другому не могу это, сказать. Да, это наслаждение, да. действительно. Если ты переделываешь, тратишь на это больше времени. Вот и все. Стандартная поговорка. У нас, как это, у нас нет времени на проект, то и всегда есть время на то, чтобы переделать. Да. Ну, переделывать приходится. Да. Ну, а как? Ты перед заказчиком краснеть, потом будешь: блин, ну я что-то тут ну, не получилось у меня, это же не пойдет. Это же, ну. Это, это не уровень. Вот так вставляешь одну сторону, а потом вторую. Мы сейчас ставим профиля через один, между подвесами, на глаз примерно. Выравнивать будем потом, потому от первого профиля, от самого. А, почему через один? Потому что нам нужно чередовать вот эту линию стыка. Она будет то здесь, то здесь, то здесь, то здесь. То есть сейчас мы через один туда идем, потом возвращаемся и через один обратно фиксируем профиля. Для чего это сделано? Для того, чтобы удобно было сейчас вставить профиля, потому что у него целые лежат, у меня отрезанные. Если у нас будет и там чуть-чуть отрезанных, и у меня чуть-чуть отрезанных, и будет разнобой, то будет неудобно монтировать. Поэтому так. Сейчас через один, а обратно, обратно через один вернемся. Щелкиваем сейчас защелки на, на двух уровнях соединителей, не защелкиваем их. Щелки, потому что нам нужно будет еще профиль нужно чуть-чуть э, двигать и корректировать. Сгинаешь соединитель чуть-чуть больше, чем под 90 градусов. Профиль его выровняет. И одеваем просто на профиль. Есть, Здесь часто подвесы ставят, Видишь, 500. Да, да, да, да. Обычно так часто не ставят. Потому что тяжелый, Здесь потолок. тяжелый потолок, поэтому часто ставим подвесы вот скажи, допустим, я хочу понять, какое количество времени лично ты профессионал тратишь, который наработал там, я не знаю, 100 часов в проектировании, а то и больше, скорее всего, больше. Допустим, если мы, я хочу понять этот коэффициент, то есть если потолок, допустим, криволинейный, сложный, и потолок обычный, простой, на проектирование в процентном соотношении тратится столько же времени, и сколько из 100% времени, затраченного на потолок, ты тратишь на проектирование? Я в процентном соотношении тебе сказать не могу, потому что такую математику я не производил. Но по криволинейке есть один момент ключевой: криволинейную линию невозможно сделать без проекта так, как надо. Невозможно. То есть, ну, какую-то элементарную криволинейку, фиг пойми, там хаотичную какую-то хрень собрать можно. Да, вот художник так видит и пойдет. Все, прокатит. А именно когда тебе нужно попасть грубо говоря, с рисунком на полу, то есть у тебя ламинат или линолеум, да, рисунок, или налиной пол какой-то, какой-то есть рисунок на полу, и тебе нужно совпасть с этим рисунком без проектирования, ты это сделать невозможно, в принципе, потому что нужно разлинеять потолок, нужно создать точки, нужно создать оси вращения, нужно понимать, откуда, куда ты ведешь. Если делать это методом пробы ошибок, то есть, ну, примерно так, раз, начертил, нет, не попал. Лазером померил, ноль попал. Так вот здесь надо изменить, чуть здесь надо изменить. Еще раз начертил, опять не попал. Еще раз начертил, опять не попал. Это может продолжаться так долго, что гораздо выгоднее спроектировать идеальный чертеж. И потом его возобновить по сетке размеров. Ты можешь задать сетку размеров и по сетке сделать свой потолок. Потолок, стену, неважно. Ну, как правило, да, потолки да, из гипсокартона делают. С точки зрения экономической выгоды, криволинейку проектировать гораздо выгоднее, хотя на это тратится времени больше. Вот да, это реально, да. вот я тебе говорю серьезно. То есть мы делали потолок. Тот потолок, который, ну, я тебе показывал проект его, и нам надо было реально попасть, то есть у нас были расстановки люстра раз, люстра 2, люстра 3. У нас жесткие привязки. К мебели были тут острова, пола торчит остров, у нас люстры должны идеально ровно висеть здесь, идеально ровно висеть здесь, идеально ровно висеть здесь. То есть три точки неподвижных. И вокруг них надо было собрать рисунок. И, и этот рисунок, он, он цеплял все эти люстры. Если бы мы не проектировали, получилась бы линия вот так, например, идет, идет, идет, идет. Раз она тут сломалась, потому что я где-то что-то упустил. Оп, сломалась. Вроде как похоже, но не то. Без, без проектиров вообще делать настройки стройке нечего. Нечего. На, нечего. на современной стройке хорошим, с высоким уровнем работ, с высоким качеством работы, без проектировки делать на стройке нечего. Согласен. Вот здесь полностью согласен. Просто нечего. Просто нечего. Я, получается лет 14 в стройке. мне лет 14 было, я работал подсобником у одного прораба в Армавире и этот прораб мне там говорил, вот так картон крути, там везде шайбы крутили, везде профиля соединяли. Смотри, фигня. Он говорит, да, это шишечка, она там шпаклюется, вот так делай, короче, все четко. И один день я говорю, ну я все сам могу, давай, уезжай с объектом, можешь не переживать. Все, он уехал, приезжает часа через два, этот, а мы на втором этаже, я на втором этаже работал. Спустился на первый этаж, встречаемся с ним, он, ну что там, хоть пару профилей поставил. Я да я закончил. Он только в смысле, ну, пойдем смотреть все, пурехуем. Раз он уровень, то все, блин, нифига себе. Первый раз такое вижу, короче. И все, гипсокартон. Таким образом я познал гипсокартон и потом ушел. Потом продавцом консультантом работал, водителем на фуре работал, дальнобойщиком, водителем скорой в Москве работал. Начал заниматься плотно дверьми, монтажом дверей. Занимался, занимался, потом вспоминаю, я же работал в гипсокартоне в 14-15 лет, я там около пару лет проработал у него, думаю, ну надо еще попробовать, ну что, одни двери, ну, немножко надоедает, короче, одна однообразная работа, надо попробовать еще гипсокартон, а мы работали уже с Маратом тогда. Я Марат говорит, слушай, давай сделаем, ну пофигу, просто давай сделаем и все, с тобой вместе. Он, да я не разбираюсь, я разбираюсь, все нормально. И мы там пару объектов сделали, раз, понеслась, все. И ну, получается гипсокартон, потому что это а, воспоминание из детства, да, из, такой, из юношества да, а, оттуда, то есть я когда-то делал гипсокартон и потом к нему опять вернулся. Под 90 градусов для дальнейшей шаблона работы. Мы заготавливаем все наши короба пальцами по одному это очень долго. Мы нарезаем шинку, делаем заготовки, заготовки все геометрически правильные, фрезеруем наши все короба. Почему гипсокартон? Такой материал поддается формовке, любой форме можно практически его под, подвергнуть. Из него сделать практически... Мяч сможешь? Могу мяч сделать, без проблем. Любовь к инструменту откуда? С детства. Прям Детство. вот именно с инструмента? Вот именно с детства. Сижу, смотрю, как дед сверла точит. Смотрю, точит, что-то получается у него. Он ушел, я раз за станочек сажусь на ноздак. И начинают точить. Точил, точил, точил, короче, сточил несколько сверил, сточил несколько кругов, короче. Дед приходит, ты че? Испортил, короче, круги, ну, абразивные эти круги испортил. И сверил столько попортил. Что такое? Отец ему, подожди. Хочет делать? Пусть делает, короче. Ну и все. И с тех пор, как мне отец это сказал, если хочет, пусть делает, чтобы он как, как самосовершенствовал, все такое. С этих пор у меня началось. Я, когда купил паяльников, кучу всего у меня было. Не знаю, вот какая-то внутренняя, да? может по наследству передается. Mm -hmm. Вот здесь нам нужно четкое расстояние от одного профиля до другого. Мы не используем в таких случаях лазер, а используем шаблонную работу. Отрезали лист гипсокартона напили в нужный размер, просто прикладываем его, и все работает на прижим. То есть, во-первых, исключается ошибка, и во-вторых, увеличивается точность монтажа. То есть, если поставить лазер сюда, будет не так точно, чем по шаблону. И увеличивается скорость монтажа из-за этого. Сань, как тебе Москва? Расскажи очень нравится. У нас же не один день с мастером, у нас два месяца с мастером. Два месяца, да, Что думаешь нравится? про Москву? Хочу остаться, но... Впереди камера. Но боюсь вернуться. Скажи мне, что ты думаешь одной из самых ключевых вещей для строителя? Вот какая-то... Ну, вот что важно? Вот особенно для молодых пацанов, вот, которые вот сейчас смотрят на нас, пишут комментарии и так далее. В любом случае, кто-то с чего-то начинает с нуля или там с какого-то минимального набора инструментов, Значит. старт у каждого человека разный но самое главное я считаю это не стоит на месте если ты стоишь на месте тебя начинают обгонять а во времени очень много то есть в развитии появилась копейка я усовершенствовал свой парк инструментов автомобиль что-то форму купил то есть Деньги постоянно трачу. Сколько ты обратно закидываешь, так сказать, в свой бизнес? Если одна можно назвать бизнесом, хотя я считаю, это ремесленничество. Ремесленничество, да, ну процентов 70, наверное, около 70 процентов. То есть постоянно? Постоянно, да. Для своих развлечений ничего не остается, это да, это, то есть для своей души, так сказать, mm -hmm. мало остается, но в будущем, я сейчас вот смотрю на тех людей, которые о я говорил, покупайте вот это, покупайте это, которые со мной по, по, по одному пути шли, ребята. Вот. И в итоге они сказали, зачем я вот там, ну, грубо говоря, там съездю на море, там отдохну и все такое. Я говорю, послушай, ты отдохнешь еще попозже, успеешь отдохнуть. Ты сейчас себе базу сделай какую-то, чтобы быть по этому уверенным в завтрашний Что вначале надо покупать, Мерседес или Шаруповел? Шаруповел. Однозначно. Однозначно. Однозначно. И второе очень важно, это желание учиться, усовершенствовать техпроцесс своей работы с помощью инструментов. Сань, ну работа работай, вот. но есть же хобби, то есть вот что тебе нравится еще помимо стройки? Я знаю, что стройка тебе нравится, ну, да. помимо стройки. Помимо стройки я занимаюсь пайкой электроники, у меня есть несколько ардуинок, ресбери там вот электроника, попаять маленькие детальки, и интересуюсь, мне нравится про космос, про планеты. Вот у меня есть телескоп, я смотрю в небо. Когда ты начинаешь что-то с нуля изучать, это вот как молодой строитель, нам пришел на стройку и, блин, он не понимает ни физических процессов, ни нагрузок, ничего, он не понимает. и Его это отпугивает, да? Многих строителей на, на начале это на старте отпугивает. И меня, может быть, даже отпугивало, но... У меня склад ума технаря стройки я уже достаточно давно, Я можно сказать, я с рождения в стройке, потому что я родился в частном доме, родился в стройке, у меня дом до сих пор строит, там папа строится. Технический склад ума, да, мой, мне помогает в этом. Чуть-чуть немножко начал разбираться в каком-то вопросе, ты ходишь в нем разбираться еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее, и в итоге это затягивает. Ты можешь заниматься чем угодно, кроме стройки, что бы ты выбрал, чем бы ты занимался, куда бы ты пошел? Что-то изобретал бы какие-нибудь устройства полезные для общества для усовершенствования этих процессов, для ускорения работы. Неважно, в какой-то сфере. А все равно ты мыслишь как строитель. Да, то есть тебе, да. Это, да, тебе это до мозга костей. То есть просто, да? То есть да. ты в этом выражаешь. Это затянуло, и... да, да. это затянуло уже так, что выпутаться не получится. И забыть это уже нельзя. Наверное, это как первая любовь, да? К девушке на всю жизнь запомнить. У всех были переломные моменты. То есть в моей жизни было много переломных моментов, в плане когда, короче, вот жизнь прежняя не становилась касаемо стройки. То есть вот, грубо говоря, когда ты взялся за что-то, за то, что было для тебя, как бы, ну грубо говоря, недостижимым или там, например, наоборот, то есть ты взялся и тебе не получилось. Такое было, что ты взялся и не получилось. Или ты всегда добивал? Или было, что ты на середине сказал, блин, я не могу. Вот, вот у тебя было такое? Нет, я... Или отстаивал свою точку зрения Ну, переломного момента, чтобы я сказал нет, не было Не заплатили, кинули Вообще, кстати, тебя не часто кидали. кидали Ни разу а -а -а. деньги не кидали Вот я везунчик Отношение заказчика к нашей команде и к другим вот Сидим в общем за общим столом И все время от них жалобы Вот, заказчик не платит То затягивает, то вообще не хочет платить То у них ссоры постоянные с заказчиком и... А мы сидим, друг на друга Сразу. переглядываемся И понять их не можем мы говорим, у нас все хорошо. Вот реально. У нас все отлично с заказчиками. И еще не было ни одного раза, когда был какой-то конфликт. Ни разу не было. Даже один раз был это такое, заказчик нам подходит, ребят, вот вам деньги. Я вам там сверху дам, все такое. Только никому не говорите, что я вам денег дам. Я даже такое было. Ну ладно, не будем. А говорить. как ты думаешь, с чем это связано? Не-не-не, ты же понимаешь, ты же знаешь ответ, вот почему, как ты думаешь, почему, почему так бывает? Почему? У меня было, у меня часто бывает так. Я иду договариваться, знаю что до меня там были мои знакомые, там грубо говоря, ребята, которые говорят, там мертво, там не вариант, да. там не а вариант и да. Я прихожу, я договариваюсь в два раза дороже, чем договариваюсь они, и при этом при всем мне с удовольствием отдают деньги. Как ты думаешь, почему? Вот объясни, вот мне расскажи, почему? Как ты считаешь, почему так получается у тебя? Я не знаю, я просто делаю свою работу и все. Я не знаю. У меня нету mm. нету правила, да? По какому вот надо поступить чтобы заказчик отдал деньги просто делаю свою работу и все ну, помогаю с логистикой делюсь своими скидками ну не знаю может быть отношение с заказчиком такое к заказчику и он это ценит реально с заказчиками со многими прям друзьями расстается когда человек видит что ты не пришел чтобы ну что ты будешь этим же заниматься, даже если тебе не буду платить Вот допустим, зачастую я заканчиваю объект Мне вообще по барабану что будет в конце Вот я хочу увидеть результат То есть, ну, есть я кайфую, я, я получаю истинное Если, знаешь как, я не берусь за объекты Одна из таких ключевых вещей Если уж у нас такой разговор был Я не берусь за объекты, которые мне не нравятся То есть я не берусь за объекты только ради денег Мне не интересно То есть хочу пожелать всем нашим зрителям Чтобы они могли брать объекты Те, которые не только ради денег если ты берешь объект только ради денег, блин, ты что-то не так делаешь. Ты что-то не так делаешь. Давай дальше, следующую трубу. 300 для угу. Потом они на какой размер переходят? На 1762. Это в третья труба? Да, это третья. 1762? Да. Это один из наших объектов, короче, в Москве. Вот Здесь мы делаем технический дизайн-проект для монтажа гипсокартона. Центр Москвы, недалеко от метро, Полянка, по-моему, называется. Что нравится в этом объекте, то что он уже поштукатурен. И геометрия помещения выведена в 90 градусов. Ну, очень хорошо. То есть мы поставили в любом месте лазерный дальномер, померили размеры. Расхождение 1 мм. И то, это я попал в штрабу. Геометрия у помещения бомба. Это очень удобно для монтажа и гипсокартона, и всей инженерки когда все помещение в геометрии. Что мы сначала сделали? Обмерили все помещение с точностью до миллиметра. Ну, это, этой точности вполне достаточно. То есть мы имеем 3D-модель помещения и теперь можем с ней работать. И мы уже знаем, что где находится, где окна какие, где конвектора. Все-все-все мы знаем, все померили. Следующий шаг — это обмерка инженерных систем. То есть здесь система вентиляции, система электроснабжения в лотках. И мы все зарисовываем буквально с точностью до миллиметра я сейчас покажу вот наши лотки например вот, вот зеленым показаны лотки лотки это вот эти вещи на потолке железные вот здесь даже указаны крепежи что лотки закреплены траверсами сделано для того чтобы когда мы накидывать будем потолки вот потолки то мы сразу видим что с дизайном с дизайн проектом у нас расхождение вот здесь вот торчат траверсы крепления лотков. Соответственно, мы будем корректировать сам гипсокартон, его геометрию, для того, чтобы все скрылось. Это нужно для того, чтобы знать, где закрепить подвес, куда поставить профиль. Даже есть такие варианты, когда профиль ставится между какими-то выступающими частями, подлицо с ними, и гипсокартон уже крепится за подлицо с этими выступающими частями, и мы не теряем высоте из-за этого. Только выигрываем. Эта квартира состоит из двух квартир в объединенном месте, общая площадь, Жилая площадь составляет 190 квадратных метров. Что здесь было раньше? Положили звукоизоляцию на стены. Звукоизоляция вот, видно, вот так вот прогибается. Просто берется и мнется вот так вот. Звукоизоляция, и на эту звукоизоляцию, на какие-то непонятные грепежи, прикрутили гипсокартон. Очень тонкий гипсокартон, это шестерка как будто бы. И что мы получаем? Мы получаем, что если сюда опереться, он играет и он мнется. После того, как смонтировали эту звукоизоляцию и получили вот такой эффект мягких стен, это же никуда ни в какие ворота не пойдет. Все демонтировали, но на стенах остается вот такая черная, как клей, мастика, вот этот черный след от этой звукоизоляции. Его, чтобы демонтировать, но ну, очень много силы времени у ребят уйдет. Они применили очень хорошее решение, закрепляют поверх вот этого вот черного материала листы гипсокартона и все и соответственно получают уже готовую поверхность под малярку это отличное решение вот в таком случае изначально мы имеем от дизайнеров план расположения потолков и коробов на стенах но этот план невозможно здесь сделать потому что э, слишком много коммуникаций высоты потолков и его плоскости коробов конфликтуют с этими коммуникациями соответственно мы э, как бы такой симбиоз проводим с инженерами, которые делают вентиляцию и электроснабжение. Согласуем с ними, как будут идти трассы, замеряем все, измеряем. И потом корректируем дизайн-проект, нам дали на это добро корректируем этот дизайн проект под условия которые здесь находятся в помещении по вот свете вентиляционные короба и электроснабжение чтобы все спряталось и ничего не было видно но чтобы потолок сохранил максимально свой внешний вид свою геометрию относительно дизайн проекта потому что задумка в общем-то неплохая красиво смотрится проект нам очень нравится то есть его корректировать особо нельзя но чтобы его сильно не корректировать нужно знать что где находится мы по объекту прям носимся с ноутбуком вот на лесах таскаем везде все и то есть делаем раз, замер в этой комнате, приносим сюда ноутбук и пошли. Это для того, чтобы именно сразу снимать. То есть подсобник помогает мне, э, говорит размеры, что где находится. А я сразу, сразу же завожу это в ноутбук и получаю именно то, что здесь э, сейчас есть. Вот, например, вентиляция выглядит вот так. Это вот такой паук. Вот такой вот паук. Вот он, коридорный паук. Здесь все эти трубы указаны, что где находится. И мы понимаем, что вот здесь, в этом зазоре, вот здесь вот, мы можем закрепить подвес вот здесь, вот здесь. И можем просчитать нагрузки, которые будут прилагаться на этот подвес. Вот. А, замер такого объекта, порядка 200 квадратных метров, занимает где-то 3-4 дня со сложностью, с этой сложностью коммуникаций. И вот. изготовление самого технического задания для мастеров порядка двух недель. На выходе монтажник получает список э, готовых размеров профилей, примыканий и развертки, виды, где как, как профиль должен стоять относительно э, этих коммуникаций. И собирает, просто мон, делает монтаж как конструктор лего. Он уже знает, что этот профиль такого размера, сюда, этот сюда, он так-то, так-то находится, так-то, так-то располагается, так-то, так-то крепится. Все понятно с первого раза даже любой дурачок поймет что здесь да как почему нужен именно обмер на объекте почему это важно вот например смотрим на дизайн проект здесь есть лист обмерочного плана а, Лист на листе обмерочного плана указаны размеры существующих перегородок и, и стен а, но проблема в том что все округлено с точностью до 5 до миллиметров но мы нашли погрешности в 15 миллиметров это нам не позволит правильно сделать список для раскроя материала то есть он будет иметь погрешность, и это уже неудобно для монтажников. Вот. И этот же размер, смотрим то, что мы сняли, и получаем 1610 миллиметров. И вот 10 миллиметров уже разброс, это уже критично, а на самом деле здесь 1610. Вот этот размер 398 миллиметров, что мы имеем в проекте 440. Колоссальный разбег относительно того, что у нас имеется. Вот это же этот же простенок, вот его размер 398 миллиметров, а в проекте вот он 440. Поэтому замер нужен именно на объекте, именно вот так носиться с ноутбуком и мерить каждую точку, только тогда получится классно. Кому нужен проект технический по монтажу гипсокартона, можете написать мне в Instagram в директ или в Instagram есть номер телефона, мой указан. И написать WhatsApp, чтобы заказать проект. Там все просто. Я думаю, вы справитесь. У вас есть такое понятие, что если ты сказал, то есть как бы ты вот это не главный, то все. Вот так должно быть. Или вы постоянно спорите, решаете, что как делать, или вы это давно прошли. Как ты видишь вообще правильное построение субординации в команде в мелкой бригаде, да? Мы сейчас не говорим про большую фирму, мы им говорим про мелкие бригады, mm -hmm. да, которых сейчас преобладают они на рынке, во всяком случае, в нашем сегменте. Я не знаю ни одну супербольшую фирму, которая работает именно в в том сегменте, в котором работаем мы. Хочу познакомиться, кстати, пишите комментарии. Если хочешь потерять друга, займи ему денег, либо поработай с ним. Да. Но у меня как-то это не работает. В нашей команде мы все друзья. Вместе отдыхаем, все жены друг друга наши знают. Мы все друзья, мы дружим с И Никогда при заказчике не выстроим какой-то конфликт, если он будет. Если какая-то стрессовая ситуация, всегда находится компромисс, какое-то решение. Что хочешь через год? Ответь мне, пожалуйста оно как-то само собой своим чередом нет, идет ничего само собой не бывает Ты будешь сидеть ничего не делать ничего не будет всегда вначале появляется здесь ну потом появляется там нет у меня вот такой определенной цели я хочу там дом например я хочу дом но я не знаю через год не через год как получится да я хочу автомобиль. Стремлюсь вперед, чтобы не стоять на месте. Ты сейчас на пике, ну, на мой взгляд. То есть, на то есть то, как ты работаешь, инструмент, все остальное. Ну, если я не прав, поправь мне. Ну, мне так кажется. То есть, среди всех людей, которых я знаю, какой okay. следующий этап? Следующий этап ну, ты, или понимаешь. Ну, ты собираешься просто тебе комфортно, ты не собираешься расти. То есть вот сколько И лет. Вот именно, сколько сколько, скажи, сколько есть... лет ты занимаешься тем, чем ты сейчас занимаешься такого, такого же уровня. Вот, как сейчас. Допустим, два года назад два ты года бы то же самое сделал. Два года. Два года, два года то было. есть два года ты сейчас висишь, в принципе, в вот да. в одинаковом, короче, да. ключе. Да. Но... По сути, ты мне сейчас 15 лет назад говорил, что нужно развиваться. Но ты нужно два года висишь. Два года я вишу. Два года висишь, при этом сам. Да. Да? Потому что я развиваюсь. В другом направлении я хочу либо открыть какую-то школу, какое-то образовательное учреждение, типа того, да, для... Ну, в той сфере, в которой я разбираюсь. Создать бригаду и быть там управляющим. Для того, чтобы без меня работать... Ну, построить там, там, учить, систему. Построить систему, да. Верно. Прийти, в итоге Хорошо. Знаешь, один. Один в поле воин? Да. То есть ты считаешь, что один в полевой воин? Да. Один в поле воин. Потому что умный воин, так сказать. Не-не-не-не. Я сейчас вот задал прямой вопрос. То есть, ты считаешь, что в одиночку ты можешь достичь своих целей, которые ты даже не можешь мне сказать? Слушай, я живу в Армавире. Ну-ну-ну. Мне на кого дать. Камера записывает, понимаешь? Мне не на... Ну, вот я объективно смотрю, прям... Я ну, поэтому.. Надеюсь, на 10%, ну, блядь, не на кого. Такого, ну, ты запомни, каждый человек проходит с другим какой-то отрезок жизни. То есть, благо хорошо, если ты классно, там грубо говоря, женился и там всю жизнь прошел. А, семейный бизнес. То есть, как ты считаешь, у нас тема, тема разводит раз, пошла в другую степь, ну раз она пошла, пошла. Я считаю, что бизнес должен быть около семейный. То есть, грубо говоря, вот для меня.. По большей части, вот многие пацаны, кто со мной, это почти семья. Mm -hmm. То есть, да. просто ты говоришь. Близкие. Да, да. да. ЦПС, да. да. Вот. Но при этом, при всем, то есть, допустим, я хочу создать, знаю точно, я через год хочу цех, который будет производить определенные там штуки для строителей, плюс помогать мне делать ремонты. Однозначно. Я хочу производство. И я хочу команду. Послышь меня? Я хочу команду из 10 человек которые могут работать сами. Я хочу, чтобы эти все люди ездили на дорогих машинах. Понимаешь? И это для меня круто. То есть, грубо говоря, не чтобы я купил себе машину, а чтобы все мои пацаны купили себе машины И вот тогда... То есть, автоматически ты купишь понимаешь? Автоматически просто. Я уже молчу про инструменты и все остальное. То есть, соответственно, если мы... Не... Ну, то есть, смотри как. Я считаю, что один в поле не воин. Вот мое мнение. Я очень долго был на том уровне, на котором ты сейчас... Не говорю, что я сейчас выше. Нихуя. То есть, в плане как мастер, ты гораздо выше меня. Вот гораздо, там, на несколько голов. Но а, мы продукт сделали за два месяца. Сделали. Охуенный. Безусловно. Нашему клиенту это нравится. Мне бы понравилось. Мне бы тоже. Так вот, понимаешь, цель, ну, как бы, цель закрыта. Но при этом, при всем, не, ну, то есть, скажем так, я же смог это организовать каким-то там чудом, не знаю каким. Вот, то есть, соответственно, ну, это работа. То есть, и, и вот я про это и говорю, что вот нужно понимать, куда мы идем. Меня сегодня интересовались. Ну что ты, Днюх, отмечаешь? Конечно, отмечаю. Как бы 35 лет надо отмечать. Ярик, блядь, не подходи. Мы сейчас шпаклюем потолок для того, чтобы дальше продолжить какой-то новой работы. Потому что если сейчас мы не пошпаклюем его, потом будет крайне сложно это сделать и будет работа некачественно сделана. Соответственно, мы сейчас даем первый слой шпаклевки, второй стеклохолст, шпаклюем под покраску, под окраску, и потом же собираем дальше короба. Уже в трудно доступные места нам не нужно будет потом залазить и шлифовагировать. Это будет просто невозможно сделать. Так можно получить только качественную работу. Это разделительная лента Trendfix от Knauf для того, чтобы при шпаклевании шпаклевка не приклеила гипсокартон к стене, для того, чтобы подвижность не была ограничена шпаклевкой. А здесь потом будет еще мрамор толщиной 25 мм. И мы сегодня занимаемся на объекте сборкой и монтажом наших коробов. Я не знаю, как это делаете вы, но я точно знаю, как это делаем мы. И сейчас я вам это покажу. Чтобы собрать этот короб, нам нужны профиля направляющие. И профиля 27. Мы даем дистанцию нашим профилям, чтобы в дальнейшем был перехлёст и связка профилями, направляющими. При монтаже его на потолке. Мы отключаем 200 миллиметров. Берем профиль направляющий. Ставим на указанную дистанцию, первый раз мы грунтуем пеной, смонтировали направляющие с одной стороны, грунтируем направляющие с другой у нас короб имеет большую плоскость и чтобы избежать его провисания при монтаже и дальнейших малярных работах ему надо придать жесткость жесткость мы придаем нашим каркасам заполнить плоскость профилями все наш короб готов к монтажу вот это для наглядности как у нас все это происходит в плане. Вот такой каркас у нас получается. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки. Goodbye. Ну, насколько я знаю, я знаю. Ты занимаешься не только картоном, дверями, еще и электрикой. Ну, вообще сухим монтажом. Да. Вот. Ну расскажи про электрику. Короче, это сопутствующая тема. Когда ты. Монтируешь гипсокартон и потом еще электрик работает отдельно, как правило у тебя не стыковки, то его нет, то чего-то у него нет и все такое. То есть когда ты монтируешь гипсокартон, а как правило, почти везде сейчас гипсокартонные работы идут потолки, все это как правило гипсокартон, если не говорить о дешевых ремонтах иди натяжной. Ну неважно. любой монтаж гипсокартона он подразумевает под собой прокладку в пустотах каких-то электроснабжения. Вот. И поэтому еще сопутствующим мы делаем электрику. Тем более у меня средне техническое образование именно техника-электромеханика. То есть я в этом соображаю, так сказать. Вот. А первый объект у меня был очень интересный, с чего я начал. Я же думаю, я все знаю, блин. Прихожу, мне заказчица говорит, вот здесь нужно потолок из гипсокартона собрать, давай электрику еще делать. Я тогда вообще один работал, еще дрель укрутил, там, с лестницы работал. Давай сделаем вот здесь одну комнату, электрику сделаешь это? Ну, типа, можешь? Я говорю, могу. Ну, давай. Взял листочки, это А4 тетрадку. в изометрии прям нарисовал помещение, развернул его все. И давай этому ручкой рисовать по клеточкам, как будут идти провода, где распредкоробка, все налево. Это как в проекте показывать. У тебя такой э, любовь к проектированию уже тогда была. Да, да, да, да. То есть я уже говорю, вот смотри, вот здесь вот столько точек, все, здесь столько проводов, все, каждая там клеточка, там это там, метр, например, или полтора, там. Все, вот считаем, все четко, покупаем. Вот нравится, она по расстановке. Ну, говорит нравится все. Ну, окей, а вообще офигело, что я проект нарисовал сам руками, блин. Короче, я кинул электрику, а потом от гипсокартона она отказалась. Гипсокартончики потом там пластик делали, я пластик не делал. и, Короче, я кинул электрику, все, на все провода поодевал подрозетники, на, на каждый конец проводов отдела эти нейлоновые клемники с латунными вставками. И получается теперь чтобы подрозетник ну, чтобы стену сначала сделать, нужно снять подрозетник. Да. Чтобы снять подрозетник, нужно снять этот клемник. Ну, когда-то их дурак использовал, короче, почему, не знаю. Вот. И, и потом у меня конфликт из-за этого получился. Он мне звонит, слушай, а ты, ну, зачем ты подрозетники поддевал? Ну, как бы я сдал объект, самое главное. Вот, заберите, пожалуйста, все. У меня подрозетники на местах все висят навешаны на провода. Все такое, приходят эти, кто пластик вешает, да, что такое. Первый объект по электрике вот так у меня начер... начерченный был. Все, единственное, вот это, вот, что я подраздельники поодевал. Вот сверху у меня потолок. Здесь все, начиная от подвеса, где стоит, заканчивая длинными профилей, количеством профилей было заготовлено практически все здесь же, на объекте, без примерки. У нас поскольку геометрия была, когда он нарисовал все, они просто все нарезали и собрали это просто потому, что, что начерчитель. То есть там было там-то там 150 таких профилей, 50 таких. 60 таких и так далее. То есть то же самое, длинный картон, а короба и так далее. То есть это ну, это уровень, которого мало кто... Я не знаю другого человека, кто это еще делает в России. Я не знаю такого человека другого. И нам попадается объект, где нужно сделать дверь купе. Полностью э из, ну, не из готовой двери, а с нуля придумать форму двери, ее внешний вид, механизм и все такое. И нам единственное, что заказчик показал, вот проем, вот примерно так она должна выглядеть, и вот механизмы. Рельсы и доводчики. Вот теперь давай из этого собирать. Просто так, вот тут примерили, убрали, уже дырки останутся. Уже. Мы просто так это не сможем сделать. То есть надо это все сделать, спроектировать заранее. Нужно понимать точно, с точностью до полумиллиметра, где положение, где, какое положение именно у доводчика, у рельсы, у каждого там штапика, плинтуса. Все, чтобы там все примыкающие наличники и э планки, панели друг на друга заходили и именно правильно. То есть из-за фасок, чтобы они четко друг с другом сращивались. Я понимаю, что мы не можем не заказать поганаш в размер, какой нужен, потому что мы не знаем размер, и ничего не закрепим там нифига. Все, и мы сделали проект, я сделал проект, и по этому проекту, то есть стоит ноутбук на объекте, заказали уже весь поганаш, все, то есть я создал проект, именно дал на цех деревянщиков, они распилили все, подготовили, покрасили, нам осталось только в размер под углами заусовать, торцевать и все, и смонтировать. И вот поставили ноутбук на объекте, и с... Каждый раз подходишь к ноутбуку, так, этот какой размер, раз. Все точно здесь, отсюда, от уровня, все, раз, померил, поставил точно. И потом, когда навесили дверь, и она в идеал, вот так вот, чуть-чуть стала закрываться-открываться со всеми зазорами. Все, приступили к монтажу второго слоя коробок. И заодно приклеиваем и формируем вот этот бортик, сзади которого, вон там, если посмотреть, будет, есть специальный паз, там будет проходить алюминиевый короб со светодиодной лентой. Чего в коробе? В коробе, чтобы... Установить легко было рассеиватель на короб, для того, чтобы заливка светом была равномерная. И отвод тепла у ленты лучше получается, она не, не так греется сильно. Собран тестовый короб, ну, чтобы мы видели точные размеры. Высота короба у нас 70 мм. Вот. То есть минус 12 мм, получается 58 мм высота внутреннего борта вот здесь. То есть вот эта профильная труба, она выше, чем наше ребро. И она бы выглядывала за пределы нашего светового размера. Сейчас мы нарезали кучу алюминиевых заготовок согласно проекту. И теперь, чтобы эти профильные трубы не выглядывали в видимую часть короба, мы небольшой фрагмент, небольшой сегмент будем удалять. Для этого я использую торцовочную пилу, самую обычную вот эту вот. Выставили глубину погружения диска и прорезаем. Одна сторона есть, другая сторона есть. Сейчас сначала нарежем глубину, а потом будем удалять вот так вот сегменты труб. Вот эти пропилы можно сделать и другим способом, не обязательно на торцовочной пиле, можно сделать на циркулярке по шине направляющих, то есть на погружной пиле. Сейчас покажем как. Сразу пять труб за один проход, можно было хоть 20 их поставить и за один проход сделать. Вот у нас получается готовая заготовка. С двух сторон сделаны выборки, теперь она готова для монтажа на потолок. Осталось таких сделать еще 19 штук. И все будет готовы, можно будет идти монтировать. Ну расскажи про эту полочку, которую вы собираете постоянно на объекте. Вообще самая нужная вещь, я считаю. Потому что инструмент на полу это ужасно бесит. Это ключевой момент, это ужасно бесит, когда инструмент лежит на полу. Кто ты подошел, поставил, все, кайф. И после работы, если есть желание. Как правило, берешь этот инструмент, на полку ставишь и смотришь, нам что потерялось, нет? Не всегда оно есть, как, ну если оно есть, ты подходишь и с любовью, как бы, раз все расставил, и все красиво. Полка денег копейки стоит, а профит бешеный. Ну, она денег вообще не стоит в нашем случае. Ну да. Время разве что. Ну покажи, что там. Ты что, одними фонарями работаешь, Сань? Ну, фонари тоже в деле, да. Это, кстати, не все. Сейчас половина инструмента в работе, там-там-там. Но в конце рабочего дня ты уложил вот здесь все красиво. Ну что тут? Циркулярка, этот, болгарка, перф, вон есть даже инкор. И используем подручную плоскость. Как бы здесь тоже саморезов накрутил, понавешал, все, все красиво. Как бы каждый человек хочет выделиться всегда. Я начинал к дрелю крутить, там, энергомаш или какая-то там дрель, у папы взял на стремянке, на стальной, с прогнутыми этими ступеньками, на, и, на икрах, на ногах эти, э, и, синяки. Ну, я знаю всем знакомых, кто начинал гипсокартон со стремянок крутить, с обычных, все эти, через это проходили. И этой дрелью крабы крутил, все. Потом я взял в руки шуруповерт. Думаю, ничего себе, как легко, как удобно. елки палки это настолько удобно все. Меня это поразило. Потом я смотрю, люди пользуются таким, таким, таким инструментом. И такое время было, что э, я увидел на ютубе несколько видеороликов Земского. Я смотрю, у него этот инструмент. Ада э, с сервоприводами, Хилтерский, там, GX120. Он мне в душу это все залезло. Я думаю, ничего себе. Я захлеб просто смотрел эти ролики. С объекта так, я помню, еще там темно, револушенный свет, все. И он там что-то крутит, показывает, вот это так, сяк. И помню этот лазер еще адовский он так с мельком показал я паузу ловил чтобы увидеть что это что там написано что это за инструмент у него блин и я начинаю понимать что ты с этим инструментом можешь вообще нормально работать и испытывать удовольствие и плюс ко всему почему вот именно вот покупаем все что сейчас у нас куплено вот этих брендов а это такие мировые именитые бренды это чтобы есть, когда ты работаешь чем-то ярким красивым тем что никто ничем этим не работает ты можешь ну, и самооценку тебе поднимает и ты можешь как бы этим инструментом тебе в кайф работать то есть ты видишь что он такой необычный не как у всех ну то есть подожди инструмент же э, играет роль что ну и у своего функционала ну как бы не только для того чтобы выделиться ну понты должны mm -hmm. присутствовать я не спорю но как бы есть же момент что он увеличивает скорость производительность работы. чуруповерт у меня уже около десяти лет его я покупал, я не знал, я просто узнал, что есть фирма, которая вот столько стоит, вот столько просто, овер до хрена. И я думаю, ни хера себе, надо купить каким-нибудь образом все. И случайно прихожу в магазин, я не понимал, что это, как он, ну, то есть, я не понимая, что это за инструмент, купил его, потому что он вот столько стоит. В первую очередь, вот это был первый инструмент fist Вот Он со мной уже 10 лет. То есть, вот началось с этого. Я пришел в магазин купить этот. Он еще там по акции был, там что-то, что, -то, что -то там особым образом я его купил. все, То есть я его купил и не понимал. Но, он, но я уже знал, что он мне понравится, говоря так. То есть вот этому Шурику 10 лет, это да. такая история, да? Да. Это Т12, шуруповерт, Т12 плюс 3. Ты уже банки менял, аккумулятор? Ничего не да? менял. Ничего не все менял. 10 заводы. лет работает. 10 лет работает. Сколько его кидали, вы бы это видели? И он не лопнул, ничего. Один раз упал с 6 метров на бетон вот так битой. Вот так вот. бу бу вот так. И подпрыгнул аж из-за этого. А до этого у меня был инстер, интерсколовский шуруповерт. Вот у меня с уровня пояса упал, разбился нафиг. А этот упал с 6 метров на бетон. Я думаю, ну все, хана, если интерскол у меня с, с пояса упал. Спускаюсь с лесов, подбираю, кнопку нажимаю, вот отсюда только пыль пошла. И, до сих, и, работ... и столько раз еще после этого падал. Я им под водой крутил. Под водой. Под водой. Прям засовывал под воду и крутил, да. Что-то прикручивал под водой. Какую-то деревяшку прикручивал. налю Подводной лодки? Нет, вот, ты как бы я не сам под воду не залазил. Вот, я вот так. Там но лужа я под... была, я под водой закручивал. Ну, получается, он в воде был. Там, может, чуть-чуть было сухое. Но закручивал в воде. В песке во всем дело. И все. И... После того, как я его купил, в первую очередь я его купил, не понимаю, что я купил, но после того, как я купил, я понял, что это такое. Это самый мой первый дорогой инструмент. И все, с тех пор и у меня планку сорвало, и все, мне только нужно вот топовое, топовое, самое лучшее, я ничего не хочу там. Вот у меня есть дешевый инструмент, вот этот инкоровский, это единственное, что у меня есть из дешевого. Так, все топовое. Любовь к топовому инструменту есть. Я белый, наверное, весь. Mm. Отверстия под светильники вырезаю под вот эти. Это гипсовый светильник без фишек, просто красота как будто гипсокартон, только в черную дыру а почему ты используешь шаблон? гипсокартон, мягкий материал если центрующее сверло при оборотах начинает уходить в сторону, чтобы получилось идеально мы используем шаблон когда не надо идеально, мы не используем шаблон сейчас тот случай, когда надо Светильник будет вот так стоять. Вот так. Отдыха на море или все-таки год без нового инструмента? Год без отдыха на море. Я, я вот, честно говоря, я не люблю море. Ну, не испытываю такого удовольствия от моря, чем от других вещей. Более интересно. По инструменту могу сказать следующее. Каждый инструмент изготовлен под свои задачи. Даже Encore хорошая фирма, потому что она по цене дешевая. Нельзя сказать, что есть какой-то идеальный инструмент. Идеального инструмента не бывает. Кстати, если можно было бы купить все аккумуляторное, я бы купил все аккумуляторное. Мобильность это очень круто. Покупайте сначала шуруповерта, потом Mercedes. На этой ноте у нас заканчивается один день с мастером. Он же два он же месяца с мастером. Мы сделали классную работу, что в конце скажем нашим подписчикам? Ну, не стесняйтесь расти, идите к системе, осваивайте новые горизонты. Это то, что ты понял, за два месяца здесь, да? Да. Мне очень сильно помогло, Феня, с тобой. Ты открыл мне на многие вещи глаза. Ребята, теперь внимание. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько весит этот потолок, только гипсокартон. Не берем, что у нас здесь есть алюминий, у нас здесь есть закладные, у нас здесь есть куча всего, сколько весит гипсокартон на этом потолке. Здесь 85 квадратов. В общем, оставайтесь с нами. Смотрите наши следующие выпуски. С вами был